Всем hello hello hello и еще раз hello. <смех> На связи с вами парниша и это канал Игровая Истина. Всех приветствую, дорогие друзья. Ставьте сразу свои лайки, подписывайтесь и, конечно, комментируйте происходящее прохождение Мафии 2 Definite Edition. Мы с вами продолжаем. Это будет у нас вторая серия. Потрясающе было окунуться в начало, во все вот это вот, вспомнить, как это вообще все было. Ну, конечно, да, графика. Я еще раз повторюсь. Графика, конечно, отстает, но все остальное просто западает. Не то, что на высоте, а просто вот настолько западает в сердце, что я даже не знаю, как это описать. Это. Э, ну, конечно, разработчики, к игре, отнеслись очень-очень-очень в очень, очень душе. За что мы любим мафию. Вот, Кстати, здесь вот Томми Анджел упоминается. Лус Хэн до основания. Ну, я не успел, конечно, Ладно, почитать. Какая-то загрузка долго, что ли. Э -э -э -э. Что за фриз? Ну, наконец-то у меня все загрузилось. Какой-то сейчас странный бах. Я не знаю, что за глюк произошел. Ну, как бы я не использовал ни тренер ничего в игре. Не знаю, с чем это связано впервые такое при запуске игры. То есть чистой игры, все в порядке, как бы ничего не нарушено. У меня два раза не спускалась игра. Мне пришлось ком перезагрузить, и как бы. Все нормально, вроде как. Так. Друзья, ну, что ж, всем приятного просмотра. Мы продолжаем, да. А -а -а, домой. Домой. На нашей... Блин. Ах, все-таки она немножко подразбитая, эта тачка. Тогда ее подразбил немножко. Не то, что разбил, а... Зацепил немножко там грузовик. Так. У нас, напомню, реалистичный стиль вождения включен. Хотя он... Не то чтобы реалистичный, он харкорный просто Он не настоящий, я так сказал бы Но все равно на нем играть как-то поинтереснее Хотя для простоты действий, конечно же, его лучше отключить Но для каких-то испытаний таких лучше его включить, я не знаю Как-то чтобы было поприятнее Кстати, мне очень нравится, что Джо, ну вначале, наверное, все это вот комментирует Все наши... Ну что, работу выполнил и не облажался. Да, держать? Да, но мне чуть башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на сен дайленде Ну вот такая работа, парень. Что поделаешь? К тому же вряд ли ты еще чему обучен. Наверное, ты прав. Не переживай, все будет проще простого. Конечно, проще простого. Ну Что за тип этот, Бруски? Майк полезный мужик. Ворчит много, но всегда какой-нибудь дельце докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Я спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тут еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувака слеп на один глаз. За по мне так урод конченый. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка. Увидишь? Жестко. Жестко, конечно. Так, мы же приехали, отлично. Стоять тихо. Тихо. Ай! Я, наверное, тоже виноват был как бы типа, да? Он не смог тормозить. Ну, хрен с ним. Эй, тут где-то можно машину поставить. Не хочу красотку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. На улице прямо стада уголовников. Да, район уже не тот, что прежде, а. То есть получается у него такой большой гараж с двумя этими. Э, как их дверями, да? Просто только вот здесь можно взаимодействовать. Так. Припарковаться в гараже. А держите, чтобы сметь машину. Интересно. Мне просто. Э, клавиша на. Нет, хотя у меня нет клавиши такой на... Короче, сигнала у меня нет на пятерку, но как бы взаимодействие происходит какое-то двойное. То есть я и сигналю, и в то же время ставлю машину. Может быть, так оно и должно быть, я не знаю, конечно, но хрен с ним. Так как-то даже интересно. Так. Пойдемте в дом. Квартирку. Кстати, друзья, я посмотрел, да, здесь у нас есть статистика, кстати, прикольно, смотрите, хотел вам показать, достижения есть, то есть, я не знаю, была ли такая вкладка в классической версии, ну, наверное, какие-то были внутриигровые достижения, есть такие, конечно, редкие игры, но, но они есть. И вот здесь 47 достижений, то есть у нас тут 63 вообще в игре, ну, 63 это, наверное, вместе с DLC. А в компании именно. То есть у нас 4 достижения. Я вот сейчас вот посмотрю прям, да, вот смотрите. А, 6-7 даже достижений у нас тут. То есть 4 достижения уже получено. И как бы они здесь отображаются. Это, конечно, я встречаю такое впервые. То есть, как бы и в игре, и в стиме. Вот. Попыток. Попыток на прохождение миссий даже тут есть. Обалдеть. Прикольно. Интовка, любимое оружие любимая машина, вот класс, статистика просто, она простенькая, конечно, но на высоте просто вот все основное и на высоте максимальная скорость 7 км в <свы> час прикольно, прикольно рост 189, боже мой это будет что-то очень страшное, мне кажется, и долгое и мучительное что-то прям тут очень много сбора, мне это не нравится не люблю, когда слишком много всего так. Если хочешь есть, жратва в холодильнике. Окей. Ты голодный, Вита? Нападай да. на холодильник. Пойдемте нажремся. Еда и питье. Восстанавливать силы. А, у нас типа не пол, а, -а, а У нас желтенькая полочка, это типа не полное, да, здоровье. Так. Ну, я колу хочу выпить. Она дает нам здоровье, нет? Ага, дала. Отлично. Ну и сэндвич съедим. Ложитесь спать на диван. Так, сюда, да. Ног. Дом. Милый дом. Получено достижение. Глава третья. Враг государства. Квартира Джо. 14 февраля, 45 пятый год. Конец почти войны наступил. Так, Джок куда-то пропал, по идее, да? Мы здесь одни. Так, здесь... вот, А, вон там у нас телефон, да. Блин, обожаю вот такие вот а, проходные комнаты. Конечно, это с одной стороны как-то дикая, но с другой стороны так прикольно, когда вот проходная ванна там. Ну, то есть можно пройти туда и сюда. Вообще прикольно, прикольно. Дворец удовольствия Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь. Ты поговорил с мистером Папа Лардо насчет работы. Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, Бомбина Мио. Ладно, пока, мама. Бомбино Мио. Правда, когда она не сказала, откуда у нее номер. Так, э, в доке Сау Спарта к мистеру Папаларта. Так, позвоните, я могу кому-нибудь? Дворец Джо, с удовольствием, Джо, прикольно вообще. Как-то странно он так ответил. Так, ну что мы тут оденем на сей раз? Костюм и очки. Ну идем, наверное, на собеседование все-таки надо взять что-то такое. Хорошенькое. Что-то написано, кстати, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Глей. Армия. Ух ты, прикольно. Соединенные Штаты Америки, прикольно. Ну, давайте попробуем вот это переодеться. Ох, какой я стильный. Стильный чувак. Хотя еще рановато, конечно, в это переодеваться. Но я хочу, чтобы было по логике вещей, типа мы с вами бомжи все такое. Надо что-то как-то вот со соответствовать, да? Но я хочу в магазинчик. В магазинчик, да. Ну, мне нужны денежки. Мне тут не показано. Да, не показано. Они просто у меня. В том логике Вот, ну денежки подкоплю и. Ну-ка, ну-ка. Здрасте. А что, по радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Чужие дела? Ну-ну. Подслушиваешь. Скотабаза такая так -с. Чужие дела. Если не выключишь свою дрянь, я полицию вызову! Эй, приглуши эту дрянь! Фига себе, он мочит. Неплохо Эй, так. Эй, приглуши эту дрянь. Так, берем тачилу То есть, получается, я взаимодействовать только с этой двери могу, да? Да. Хотя гараж как бы единый, получается. Ну, я так предполагаю. Хотя, нет, тут стенка есть, я не знаю. Какой странный гараж. У... Косак какой-то. У, у детка, ха-ха-ха-ха, <съем> <съем> тачки появились у нас, роллер какой-то, GL 300, подобие, а может быть и нет, как он там пронизывается? Mercedes SLS, S SLS, SLS, кажется, да, СЛС, похоже что-то такое. Ну, вот тут машин полно полно наскрылось. а в принципе ну, пока что много, пока что немного, но много уже, так скажем. Так. У-у-у, третьей части. Я хочу вот эту точку взять. Ну, конечно, цвет мне не нравится ее. Как я перекрасил. Кстати, смотрите, она у нас а, в таком же виде. То есть она у нас не чинится. То есть мне нужно ее починить. е 59 долларов с ума сойти. Блин, это круто. Это реально круто. Я это вообще вот прям за это. Это супер. Небольшие повреждения. Блин, классно. Классно, что они не, у нас не чинятся. Потому что реалистично, это, это клево, реально. Так, беру машину. У-у-у-у. какая красотка! Оу, как она ревет! У -у. Блин, офигенная машина. Кстати, такой тачки я что-то и не помню третьей части мафии в первой нету. Прям здесь эксклюзив. Так, оу, оу, ну так далековато, да? Кстати, что это за? такая вот таблица какая то что это такое фиг его знает так э -э, магазин одежды блин а у меня тут деньги 317 долларов да ну ну ну ну ну ну давайте заедем в магазин одежды Ух, какая метка интересная в виде креста прикольная, прикольная. Ну а потом я хочу заехать э, в тюнинг ателье и тут поменять тачки. Интересно, номера вот эти вот они меняются, когда они сохраняются на каждой машине, наверное, в отдельности? Тормоза классные. Вообще суперские. Черт, не нечаянно сигнальнул. Кстати, прикольно. Здесь сигнал прям, он соответствует. То есть, если я сигналю, сразу люди там расступаются, машины тоже на дороге. Так. Опять ты картавая, блин. Так кожаная куртка то же самое что ли или она другая я так думаю с рубашкой посмотрите блин ну давайте возьмем а ну она с белым рубашкой, ну с белой рубашкой ну, так поприятнее уже уже да уже я не такой какой-то лохмотный так сказать такой уже более-менее можно идти на свиданку Это ус, это ус. Пока. Конечно, я тебя могу ограбить, но я не хочу пока. Пожалуйста. Не хочу пока рисковать. Так. Потому что я пока еще бич, и все в этом роде опасно. Здесь еще есть магазин один. Интересно, здесь магазины разного ассортимента или одинакового? Потом буду проверять. Автомастерская. Теперь я плачу за все сам. Чем могу так. Колеса. 50 долларов. С ума сойти. Ё-моё. Почти, почти 100 долларов перекрас стоит. Ого! 527 долларов увеличить мощность. Боже. Это жесть. Покрасим в любой цвет. Это жестко. Так. Какой цвет интересный. Впервые такой вижу. Какой-то светло... А, грейпфрутовый, я не знаю Ну, та что-то такое Странные цвета какие-то Ух ты, какой нежный Хотя он такой мощной машине не очень подходит, наверное Вот, черный я хочу взять Можно белый взять Но белого тут как такового нет Цвета серый Кремовый Ну, кремовый есть А, ну вот, ледяной белый, в принципе, есть, да Сейчас туплю но я хочу взять черный. Фен Фенхелевый какой-то вообще впервые слышу такой цвет. Шотландский туман. Темный аквамарин. Черный скаледа. Здесь название. Принять цвет, принять главное. О, прикольно, прикольно. С анимацией. Супер. Так. Ну я хочу номера тут же сменить. Новые номера для тебя могу. Ну, что-нибудь. Так. То, что у нас. We'll со... 0, да? 5 секунд. Я хочу такие номера поставить. Ну, соответствующие мои, моему авто пока что. Пускай будет. Спалил номер, как говорится. Так. Все. А. Выйти, да, блин, опять мыщим. В любое время. о класс. Значит, что салон нельзя прикасить Вроде как. Блин, клево. Класс, класс, класс, класс, класс. Не, конечно, кремовый на это бы даже пошел бы. Ну пускай я пока на таком, таком цвете машина. Оп, на свету просто. А, класс. Не могу нарадоваться. Так, а по бензу как понимать? Много, мало... Я вообще не понимаю. Давайте заправимся на всякий пожарный. Тем более это дешево. Заправить, босс? Полный бак. Конечно. Босс. <свеч> Обслуживание на высоте. Это все? Спасибо. До свидания. какой вопрос прям такой, это все, а что еще надо? Конечно, анимация очень такая медленная. Можно было чуть побыстрее показывать. Тихо-тихо. Блин, реально тут тачки нужно беречь. Это неспроста, так потому что их потом ремонтировать и все в этом роде. За деньги. Конечно, серьезно. Я не пойму эти две стрелки. Как это понимать? На спидометре маленькое, что показывает, и, наверное, обороты. А, ну, там две шкалы вроде, да? То есть две стрелки. Это я такой первый просто вижу вообще в жизни. А вторая стрелка это именно на скорость рассчитанная. Офигеть, это я с ограничителем столько разогнался. С ума сойти. А чё там... Стоп, было, было 40, кажется, миль час, да? Осталось что то 60. 65 даже. Не 70, 70. да, 70. Странно. Я, я не пойму, как действует этот ограничитель. Может быть, это километры в час все таки указаны, а не... Мили здесь. Да ё а? тихо, тихо, тихо. Наверное... Вот опять 40, смотрите. Смотрите. Не а, -а, а стоп не уж-то здесь по автомагистрали указывается сквозь другая да не уж неужели то есть настолько это реалистично блин если это так это просто я не знаю аплодисменты стоя да реально то есть как в жизни да сити порт городской порт Сразу ностальгия по Мафии 3, потому что там много действий было в порту. Так, там у там какой-то босс был, кажется, которому там Линкольн подчинялся порту. Насколько я помню, или нет, что-то такое было. Чего надо? А, ну, я ищу мистера Папалардо. На? Зачем? Меня зовут Вита Калетто. Мой отец работал на него, а я еще работал, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. а, -а, -а. Ну, когда-нибудь все там будем, а, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. А теперь марш, мой стейк остывает. А -а -а, пошли. Прям сразу к делу, Да. Жесть, конечно, обращение. Или здесь мы долго будем в доках. Может, я спутал с мафией, с третьей. Я, я что-то помню, что в мафии третьей были какие-то доки, тоже похожие. Так, это у нас... Э, чё стало отображаться? Кабинет Дерека. В виде почему-то шестеренки. Сюда с оружием нельзя. Я помню, кажется, в конце мы их... Тут всех поубиваем, что-то такое было, кажется. Видишь ящики, грузи в тот грузовик. Закончишь, получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего, получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Жестко. Еще так напряг. Брови свои. Так. Аккуратненько. Пойдемте. Надеюсь, это будет не очень долго. господи, как же он медленно идет. Я не могу не ускориться и ничего не сделать. Наверное, низко ящиков надо погрузить. Так. Самый конец как раз действия появляется. По вещей. что-то происходит там. Дверь открыта. Если вам надоело, можно просто уйти. Если вам надоело. Да, уж это будет, ну очень весело. Кому вообще нравится таскать коробки целый день? Ну хочешь, денег, как говорится. Тут дело даже не нравится. Если бы мне оплатили более-менее нормально... Нет, вот сказал он 10 долларов, да? Ну, это по тем ценам. А по нашим ценам, если бы мне оплатили 10 долларов, ну, я бы, ну, наверное, без проблем бы загрузил бы целый грузовик там, в принципе. Ну, порядочно, но не так уж и Господи, в то же время и это за Десятку они издеваются. 10 долларов сейчас на наши, ну, конечно, с нашим курсом, если, ну, по минимуму взять, это 70 рублей. То есть 700 рублей, да? 700 рублей, представляете, некоторые люди за день, за день зарабатывают столько. За день, это жесть, конечно. Ну, это самых таких... И как эти ребята такое выносят? Всего 5 минут работы и уже всех ненавижу. Жесть, сейчас такой буйный. На самых таких вот, ну, мало востребованных профессиях, там, не знаю, может быть, уборщица... Официант вряд ли, он побольше получает. Ну, не знаю, что-нибудь такое. В целых простых профессиях. Там сторож, да. Там. Хотя, конечно, не все конечно, такие профессии столько зарабатывают, но все-таки. Блин, было бы круто, если бы мне дали достижение, если я все бы эти ящики ну, как бы загрузил. Погрузил. Вот. Но как-то что-то... Наверное, мне его не дадут все равно 100%. Наверх все-таки поставил, да. Ну как бы игра подначивает. А... Сдались мне эти копейки. А, -а, а, все, все, все, все, пять ящиков и все. Вита, ну, блин, ну, реально мне неприятно, мне реально. Знаешь что, главное. То есть обратился напрямую к игроку. Это ржачь, это реально ржачь. Ну как бы слишком. Ну я бы. О, ладно, окей. Ну, ты все. Да, я все. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь. Тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твоё оружие тут не видел. Не волнуйся, я раз в сто больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да, и что? Чёрт, знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял? Пошли со мной. А чувак-то в курсах. Опа, закрыли дверцу. Эм, -э -э да. Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбара. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чёртовы бабы, все одинаковые. А, Стив? <сélок> <сélок> да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же, и глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь грёбаный порт в кулаке держу. И как там, Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да, пожалуйста. Да, я делал его номер. А, вот. Может, его дома нет? Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. И э -э -э, как тебя звать-то? Вито. Вито ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да, ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил, десятку срыла. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них двое. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать. Понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да уж, это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. А, Стив? Да, Стив. Э, да, Дарак. Постоянно его спрашивает. Легкие деньги, две ручки тут у него. Всегда, кстати, я обращал внимание у ну таких всяких там богатеньких людей такая мода ставить вот такие на стол э, сувенирные ручки. Я не, не, вообще не понимаю этого, ну как бы престиж, якобы подчеркивает, ну блин, какой-то бред, по-моему. Тем более те ручки вообще просто ужасно пишут всегда. Чего, чего, чего, чего? Открыть дверь. Э, дверь, дверцу. Так, какие-то ленты тут у нас. Все время ест и ест. Никак не наестся, а? Мы уже 5 ящиков проводили, он до сих пор ест. Ну, пойдемте. Сначала достал ствол. Так прям как-то... Что-то слишком он боится для себя. Так. А что нужно сделать? Я пойти могу. Так. Соберите э, э, с докеров деньги для Дерека. Э -э, с этих, что ли? Полиция рабочая. Я собираю плату за услуги парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. Ну, спасибо за сотрудничество. А, то есть здесь прям. Я думал, кто то нужно отправляться. Без проблем. Прикольно, прикольно. Эй, приятель. Дерек собирает деньги за парикмахера. Эй, что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. Ах ты, засранец. Ну на. Гусенька я его. На, подавись. Засранец. А? Рад, что ты решил одуматься. А, еще мол повалить что ли? С него я уже стряс. А, понятно. Стряс. Так, к следующему идем. Мне, мне показалось, что пушка надо там. Дерек собирает деньги за прикольные. Пугать. Конечно, вот. Я не хочу проблем. Не откладывай на последний день. Эй, приятель.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 тыщ тыщ тыщ блин тут реально такие бои офигенные серьезные без индикатора сложно очень но круто в то же время тыщ тыщ Хе -хе -хе. тыщ тыщ Ха, круто круто я мне вот бои понравились, друзья, знаете, в этом в синдикате, Ассасинский синдикат, там вот классные были бои, подпольные такие. Но вот здесь э, эта игра как бы не уступает, наверное, тоже офигенные бои. Так, у кого еще есть претензии насчет гребаной стрижки? Вот так вот быстро и понятно, да? Готов. Услуги парикмахера с лысого чувака, это, конечно, смешно. То есть они все ходят стричься к одному, ну, наверное, от компании человеку, да, это как бы... Ну, и все ему задолжали, я так понимаю, конечно, очень интересно. А, то есть я могу продолжать? Он уже заплатил. Наверное, все тут типа заплатили уже, да? С него я уже стряс. Ну, ясно, ясно. Он уже заплатил. Он уже заплатил. Ну ок, побежали. Ну, конечно, э, в синдикате там, понятное дело, герой обладал э, крутыми навыками. Э, точнее, два героя. Вот, Иви и Джейкоб. Там они ну, ассасины, само собой. Они там более пронырливые. А здесь Вита просто обычный как бы, мужичок. Опа! Он просто тупо лежит. Сумас сойти, Юный коллекционер. О, да. Хорошие-то плакаты, я вам скажу. Я не ожидал. Четкие плакаты. <сORTS> <сORTS> а, глава 3. Враг государства. Прям даже так. Ох ты, ⁇ -мо ⁇ То есть в главах могут быть плакаты. Это жестко. Это реально жестко. Блин, они просто лежат на полу. Я думаю, как-то они... Ну, блин, как-то прям будут светиться как-то жестко или хотя бы на карте отображаться ⁇ И первый театр. Ну, я тут пробегусь еще, может быть, еще найду плакат, я не знаю. Так, блин, обратно. Но я пробежался еще раз по складу и вроде бы ничего не нашел, только один из плакатов. Так вот денежки босс молодец вот твоя доля я видел как ты билла обработал ты хорош стив пробовал но ему чуть задницу не надрали а стив Ах, да Дерек. вот тебе сверху забил вам спасибо он меня уже так достал а теперь вали парень мне пора за работу и передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощник. Да, обязательно. До встречи. И Вита, чуть не забыл. Звонил Джо. Сказал, что ждет тебя у Фредди. Тот, кто платит парикмахеру, получен достижение. А, так. Оно, блин. Положительно повлиять на прически докеров. Положительно. А как, а можно было отрицательно как-то повлиять? Больше пока ничего для тебя нет. На сегодня у меня все. Больше пока ничего для тебя нет. Ждет его работа, до сих пор доедает. Никак не доест. Да, Стив? Да, дырак. Так, стоп. А, отсюда выход. Интересно. С другой стороны. Блин, ну короче, с этими плакатами полная, походу, засада, да? конечно, печаль. Берем нашу мега-крутую тачку. И двигаться нам надо... А, обратно, да. Блин, далековато. Ну, и тогда, друзья, сразу туда перемещусь. Наконец-то доехал, друзья. И немножко в конце опять я врезался. К сожалению, блин, не повезло. Так, кстати, за зашел э, в магазин... О, опять NPC одинаковый. Женщина бесит меня. А, так, зашел вот в этот магазин а, одежды и, в принципе, та же девушка, тот же ассортимент, все, все то же самое походу. Ух ты, ух ты! Смотрите, раз, два, вот это ну, немножко измененное лицо, они очень схожи, все NPC все похожи. Вот это тоже, это сеты с этой одинаковые. Жесть. Там вот другая вообще девушка, конечно, хоть сюда ее всунули. Два одинаковых вот рабочих сидят. Ну, очень и очень мало разновидностей NPC здесь, походу. Так, что меню? Бренди. Давайте выпьем кофе. На здоровье. Оп, чашечку кофе. Чтобы взбодриться. У нас бильярд, все ухоженно, все красиво, все просто замечательно. Эй, где ты вообще был? Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасина. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого? Доверяю полностью. Ну тогда слушай. У меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. А, это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что? Слишком круто? Нет, нет, нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это не сложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела, вот вам адрес, скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет-нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну, что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А стоп, стоп, стоп. Это вам невинный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. Капиши. Капиши, это, наверное, типа понял, окей, да? На, на, на итальянском, не знаю. Езжайте к квартире а, Марии... Ангела, маленькая Италия, кстати, это тоже район. здесь есть маленькая Италия, как в принципе в первой части. Не знаю, в третьей есть или нет. Но У это... нас Джо серьезный разговор. Понятно, этот чувак прям уже У нас понятно. серьезный разговор. Такой, э как Джо, интересные руки сделал, прям задумчиво думает. Э видно, что еще тот криминалюга, первый серьезный какой-то хрен. Так, ну побежали отсюда. Ехать. А недалеко в принципе. Ну, пока, друзья, просто мне все нравится, все идеально, все супер, Фу. чтобы так и продолжалось. То есть без каких-либо там э, ляпов э, в игре, еще чего-то. Пока все прям вот сказочно, можно так сказать. Идеальнее не придумать. Кстати, заметили, друзья, что у Вита на подбородке шрам. Интересно, вот откуда он его получил, как бы, наверное, на войне? Шрам такой ну, длинный Прям шу, Идет по подбородку О, господи! Сморкается прям вообще потрясающе. Ну реально, в такой степени реализм просто прет. Уголь лежит. Ой боже, это настолько круто! Вот все, все эти выходки NPC это просто. потрясно. Выбить дверь даже можно было. Посмотрите на табличке рядом с зельми, чтобы узнать, где живет Мария. Ага. Какой-то опять подвальчик, так. Это да вот жена живет, в принципе, что -то думать? Собаченцы у кого-то там. Да, в чем дело? Здравствуйте, мэм. Я от Генри Томасина. Он сказал, что вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? А -а -а, мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что? Моя сестра сейчас в больнице Если подвезешь меня туда Я расскажу тебе все, что надо знать Это напротив управления Так что тебе практически по пути Да, без проблем Ну и супер, поехали Прям показывает, как она закрывает еще О боже, это восхитительно Так Ну пошли, мадемуазель А, типа. А, ну ладно, давайте дождемся. Ладно, поехали. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как ходит нынешняя молодежь. Ладно, малыш, тут на ночь запирают основательно, так что лучше иди с черного хода. А там что, открыто по ночам? Нет. Зато подвальное окно всегда открыто, влезешь через него. Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем этаже, там же кабинет директора. В кабинете ключи. Ладно. Я залезаю в окно с черного хода и иду наверх в кабинет директора, так? Верно. И будь осторожен, по ночам там охрана. Не попадись ему. Как, как вы догадались? Ты да случайно, что мне требуется сейф, да? <смех> жака. Так. Тоже недалеко. Что-то там падает со звуками. Что-то там происходит. С NPC. Так. Приехали. Ага, вот это. ого го го Empire General Hospital. Ладно, высади меня вот тут, у больницы. Ты что, ты... Тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До встречи, Малыш. Так. Пробраться в управление по регулированию цен. Интересная такое управленица. Ну, типа нам сюда побежали. Тряска, конечно, это, это жесть Так, мне нравится, что все подсвечено Куда нам нужно идти Это просто вообще супер, потрясающе Так Разыскивается Кто-то там Ты лечишь через препятствие Давайте Все шатается, жесть Найдите путь внутрь. Ну, мы, похоже, уже на вражеский территории. А... Что за странный режим п -п пригнуться? Как-то, ну, я думал, он ниже пригнется. Очень как-то... Поч Почти не пригинается он. А, ну, типа, идет он тише просто с таким режимом, и все. Разницы, как таковой, вообще нет. Так, это у нас дверь. Это с каким-то кодовым замком. Нам сюда, через окно. Не попадайтесь охране на глаза. Еще бы знать, куда идти. Так, сломать замок. А, ну, это выход. Это нам не нужно. Так, никого. Да... А нужно нажимать обязательно Войти и выйти из укрытия Ты это подбешивает Ну, войти-то ладно, а вот выйти Так Добуйте ключ из кабинета директора Чтобы бесшумно вырубить охранника Принувшись у него за спиной Ага Окей Где он? Я что-то не пойму. А, вон он, что ли, сидит. Давайте укрытие во время движения, чтобы обойтись. Угол. О, как он аккуратненько это делать Вообще прям так элегантно! Не ожидал. Ну, наверное, вот этого охранника. Тут вот это один вроде. Как тачку а А! А! ты, ты, господи, оптимизация. О боже, что это сейчас было? Свет, вон вон стоит, ё-моё. Журнальчик, даже такое есть. Девушка 40, глава 3, враг государства. Да, не ожидал, что тут будет рючика. Блин, как же он его не заметил, а? Он, он палит вообще. С меня на свет вообще показываться нельзя. Так. А, я что-то получил или нет? Там ключ уже надо было взять. Или нам на, на, наверное, надо наверх пойти, да? Люблю стелс-миссии до безумия. Главное, чтобы они были интересными и не тупыми. Так, мен. Мен. Это у нас тут туалет. Так, какой-то кабинет. Два охранника, да, что-то. Вот это да. Господи, ну, ну оптимизация просто вырубание отвратительное. Реально, он нормально этого, этого не делает. Он как будто. Ну, вы сами это видите, короче, комментировать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Оп. Не, не доделали они, они в игру, как бы, обновленную в плане вот этого. так Ключ. У кого ж ключ-то? Наверное, там где-то у какого-то чувака. Такое же помещение, точь-точь. Опять туалет мужской. Здесь, наверное, сто 100% еще где-то есть плакат. Опа! Что-то у нас тут за кабинет директора какого-то, но это не то. Тоже кабинет. Мне хочется тут пройтись в умень. Женский туалет. Изучить все двигаться дальше еще такая музыка играет прикольно вообще супер чувствую настоящую игру вот э, такую которую мы любим с вами с музыкой с атмосферой с таинственностью с интригой с душой все как надо Мы можем сделать это. Сделать что? Так, я сделал круговую, да? Так, вот кабинет директора. Ага. Здесь должен быть ключ. Так, это что за кабинет? Ну-ка, ну-ка. Ага, нашел. у у, -у, -у. Все, блин, э -э ну, пока что попадаются блондинки с этими кудрявыми волосами ретро. Мне такие не нравятся, не пруд, если честно. Я больше по брюнеткам и без кудряшек. <сíдж2> <сíдж2> ну, блин, найти эти плакаты, это, правда, очень тяжело, походу, тут будет. Так, ну про ком же мы в кабинете были, но то был не директор походу, не кабинет директора. Так, взять ключ. Ага, вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Ну сто процентов что-то будет в конце стревого связано. Найдите сейф, и кладите талоны. А, прям напротив, да? А нет, нет, нет. Нужно обойти. Так, сюда что-то нет. А куда? Я вроде на одном уровне нахожусь. С локацией, ну, с целью. Что-то я не пойму. А, вот сюда. Так, взлом. Ой, я забыл. А, вниз стрелочку надо. Оп. Есть. Какой тут сейф. Охрана. Под тревогой сейф-то находится. Ай-яй-яй. Сейчас ви, не. Выходите. Опа. Ну, как я и говорил. Конечно. Куда же без этого? Так. Полиция, Bay. Черт. Вы с руками, О, черт, черт, черт черт, черт, черт, черт, черт. Так, здесь что у нас? А -а -а нет выхода. Может мне удастся как-то их обойти, а? Тихо. Пячься тут. Тихо. Засранец, а? Так, добавика. Есть дробовик, отлично. О! О! Так. Блин, не получилось мне тихоря это сделать, но я там просто попался сразу, к сожалению. Ну, что делать, тут нету контрольной точки. Тут, тут переиграть задание есть и все. Все заново. Мне бы этого не хотелось. Но я думаю, это никак не скажется. Ни на достижениях, ни на прохождении. Ну давайте, выходите заходите. Не хотят. Чё? Офигеть! Это было неожиданно. Вот и все. Блин, офигенные тут убийство, реально, вот реалистичные по-настоящему. То есть, как бы э, точность нормальная, попадаешь нормально, не так как это было в первой части. Вообще потрясающе. Ну конечно, нет, точность бывает подхрамывала вот я вначале там целился из винтовки. Ну а так, в принципе, норм, вообще норм. Так, как там убрать? Надо убирать оружие, надо вот подбежать, конечно. Так, ну выход только здесь у нас, все равно получается. Машины снаружи стоят А я через черный ход должен выйти Так, не, не сюда, наверное а... С той стороны Что-то такое Непонятно, какой-то мини-сейф о 4 тут давайте взломаю а -ай. да бывает вот так есть Возвращаться нужно к бару Фредди. Ну, надеюсь, за мной никто не погонится. О! Чувачок, привет! С водярой! Ну, вроде только машины стоят, а ментов вроде как нет. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Ну, они повсюду здесь. Да, б черт так аккуратненько поехали Мне Чего нужно после такого задания реально восстановить Пожалуйста. свое здоровье. Оп, Бренди. Да, круть, круть. Ну, и как успехи? Ну, все пошло не по плану. Я ничего не мог поделать. Мы договорились. Да? Если будет пальба, ты получишь только треть. <связь> Хорошо. <связь> О, черт что не так. Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи... Их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Да, друзья, я помню данное задание. Что я тебе сказал? Надо сбыть их до полуночи, а то ничего не получишь. Помню, прям, да. Прям вот это задание мне врезалось в голову. Секундомер на экране показывает, сколько у вас осталось времени. Так, садимся в машину. А, вот у меня он за этой. Господи, какой секундомер, дурацкий-то. -э -э, я без камеры поиграю, потому что я не буду видеть, сколько у меня времени осталось. А, -а, -а да -мо. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. 35. Неплохо, слушайте, неплохо. Так. О, боги! Боги! Боги, боги, боги. А почему в виде удочки? Интересно, пиктограмма такая. Так, движемся дальше. Далеко находятся они. Я не успею все развести-то. Секундомер, конечно, рожащен тут вообще. Ретро-стиле такого. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом. Так, далее. Ох, не знаю. Может быть, сюда поехать. Мусёк? Я дело, приятель. Строго между нами. Смотри у меня. так gps gps gps что за а все показано все показано поехали Ah... Uh. Эй, не интересуют лишние талончики. Так, ну, наверное, вот этот выбрать, я не знаю. Самый ближайший. Конечно. Где ты их взял? Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Умница? А теперь гони на личность. Да, отлично. Надеюсь, я из-за тебя не вляпаюсь. Не переживай, просто не болтай лишнего. Так плохо как хорошо кстати когда я даю талон время останавливается на это ну, в этот промежуток. ограничитель, друзья, хорошо включать на поворотах, прям машина, э, ну, так сказать, стабилизируется. купить несколько талончиков так у нас половина времени прошло мне казалось как-то прям будет тяжко да нет в принципе так раз этот этот далеко находится конечно Потом судаш и самый далекий вот сюда блин далековато конечно но это строго между нами так давайте-ка я попробую отключить так вот упрощить точнее включить упрощенный стиль вождения так бы быстрее Сам только не болтай. Конечно, меня устраивает. А, 4 из 6, смотрите, то есть 6 на заправок. То есть не все обязательно. Потрясающе, круто, круто. О, мне там капот уже пострадал. Блин, блин, блин.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 Ох ты, тоннель. Эх, я так надеялся, что разгоню максимальную скорость э, там достижения дадут, когда мы там развонимся неплохо. Так, все, я успел. Эй, хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Ну все, это последнее. По крайней мере, заработал. Фу, супер. Погода обратно к Джо. Эх, жаль, что, друзья, нельзя... Я бы еще успел. Почтальон дали достижение. Думал, может еще, как бы время да, было, оставалось, Думал, может успеть Плюс к заработку было бы, ну как бы Не надо, к сожалению. Блин, офигенно. Ну блин, реально, многие жалуются на то, что машину носит но упрощенным, дают само собой весь или вождение. Но Я не знаю, я ощущаю кайф. Я ощущаю кайф, я ощущаю настоящую атмосферу игры это реально круто. Вот когда бы я играл в эту игру мелкий. Я бы там матерился и все в этом роде, короче, ну, ну то есть когда первый раз проходил игру. А сейчас я ну, ощущаю на себе, как говорится, опыт прожитых лет уже, и, в принципе, мне это прет. О, далековато, конечно, ехать, Ой, очень как далековато. То есть, зап... А, это заправки, это не удочка, блин, это пистолет заправочный с каплей. Ну, реально, на удочку похоже, думаю, что за ерунда какая-то. Ясно. По пути, я думаю, может быть, заехать, перекрасить машину вот сюда. Вот. И даже, может быть, ее починить. Я сразу туда принесусь. Ну, друзья, наконец-то все, я выполнил. Хотел вам сказать, короче, я это, эту, эту миссию перевел второй раз. Хреново, что я вот не доехал нормально на просчетном виде до джо я включил опять реалистичный, разогнался на мосту и как долбанулся в какой-то там грузовик, короче, и я, короче, сдох. <laughs> вот, я, короче, сдох, и мне, мне показалось, что, я думал, э, миссия загрузится с того момента, как я раздал все талоны, но нет, она загрузилась вообще заново, то есть все заново мне пришлось сдавать опять, Включил упрощенный стиль вождения, проехал, все быстренько раздал Кстати, заменил такую фишку, что э, при упрощенном стиле вождения у меня времени было меньше Вот так вот То есть игра подстраивается под стиль вождения игрока, это супер Это просто супер, реально Ну вот, как-то так Перекрасил машинку в белый цвет Кстати, еще такая штучка была, друзья Я как только перекрасил машину, начал выезжать э, с атомастерской Немножко меня опять тиранули, я думал, блин, опять заново машину нужно ремонтировать. Заезжаю, показано было, что машина отремонтирована. То есть такие маленькие царапинки не считаются, это божественно, это реально божественно. За это платить не надо, то есть машина сама потом восстанавливается. Это круто. Так, припарковаться в гараже. Вот, ну пришлось, блин, опять мне заново все это перепроходить, конечно, Марокко еще та. Ой, ну что поделать Разогнался, блин, хотел, кстати, да, я достижение получил, друзья Газ в пол, вы это видели Я разогнался 120, а, я думал 120 нужно было 125 миль в час, миль показано Не километров, а миль Ну хотя, на вид это было километры, а не Если бы это было миль, ну, получается я на данной тачке разогнался где-то примерно километров 170 ничего что-то как-то не поверю в это Такая машина, ну, таких э, старых годов, она бы столько не поехала, наверное. Ну, блин, как-то так все это было. А что нам нужно сделать? Лечь спать? Так, ну, у меня ХП полное. Просто выпить колу, Ой, пиво наоборот. И давайте ляжем спать. Глава четвертая. Закон Мерфи. Маленькая Италия. 15 февраля 1945 года. То есть через день, на следующий день. Смотри-ка, не знал, что Джо писать умеет. У нас новая работа, по-крупному. Будь у Фредди сегодня вечером. Пушку захвати и отмычки. Так, э, цена за баррель. Интересно. То есть, достижения нам дается. Э, как по получается? То есть, пока я не зафиксирую... То есть, не лябно, например, спать, не зафиксирую прохождение миссии... И мы не, не, не приступим к следующей миссии, мне она не дастся. То есть это прикольно, это прикольно, реально. Уже у нас 10 достижений из 67, ну, в принципе, идем неплохо. Вот как-то так. Так, по времени, друзья. Да, нужно уже заканчивать, в принципе. Надеюсь, вам понравилась данная игровая сессия. Мне лично до безумия понравилось, это было круто. Это было офигенно клево, супер, просто восхитительно. Офигенно все идет, мне вот до безумия нравится. Следующую точку мы поедем, в принципе, недалеко. Что будет уже, ну, в принципе, все крупнее, крупнее дела. Все, весь это будет криминал, потом разворачиваться, все это будет опаснее. Ну, в принципе, все в стиле Мафии, как всегда. Друзья, обязательно ставьте свои большие пальцы вверх, подписывайтесь и комментируйте все происходящее. С вами был я на связи Парниша, и я надеюсь, вам нравится мое прохождение. Всем удачи, увидимся в третьей прекрасной игровой сессии Мафии 2 Definite Edition. Пока, vito. Пока, друзья.